Посмотрел я тут интервью одного хорошего парня. Мы вообще древние египтяне. Вот серьезно говорю. Вот они тысячелетиями не развивались. У них все было по канонам. Они тысячелетиями любили смерть, воспевали ее, строили пирамиды, поклонялись смерти. С одной стороны, в этом есть величие, конечно, колоссальное просто. Посмотрел, и вот что пришло в голову. Под этим же небом, под солнышком этим На этой же нашей с вами тверди Народ жил, и тети, и дяди, и дети Там думали очень много о смерти Случая воли или судьбы Той самой нету, которой капризней Любил народ этот очень грубый и очень мало думал о жизни Им каждый день, прямо с утра С гробницы новехонькой, словно сам вона, Вещали о силе Омона Ра И силе без Ра, просто Омона По воле Омона солнце всходило В его был руках ярила будильник Растила посевы великая сила А вечером Выключал он рубильник ОМОНа за это благодарили и сыновей его, мудрых вождей И почитали их, и любили, как собственных Не любили детей И больше близких любили героев Что жертвы бросали вождям и отчизне И было в любви этой столько покоя Сколько вообще не бывает при жизни В великом покое том Замерло время, что в коме всего лишь пустая трата. Можем мы и сейчас это племя увидеть в качестве экспоната И солнце к ним, как и тогда, благосклонно Столица загара, недорогого Но нету там больше ни Ра, ни ОМОНа Верят там люди в бога другого Там все включено автоматически Вкусно, тепло, без особых затей Летают туда те периодически Кто больше вождей, все же любит детей Грядет потепление Ну что ж, отлично Приезжать будут к нам и пить вино Без любви любое величие Превращается во все включено. Монетизация отсутствует. Работа канала возможна только при вашей поддержке. Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо.